Пойду пока Нюрба катну. О, блядь, тут дождь идет. Ой, батя, охуенно еще и зашел, я, судя по всему. М -м -м. Так он вот, где-то так. Ну, попробуем. Ша, блядь, ещё Баночку, блядь, <плес> надо Ну там, вот, блядь Баночка Адрика Родимая Хотя проф, может не сам попробовать Так Ну, погнали. Охуенно, мне теперь надо справа стоять. А то игра, блядь, шутит нахуй. То есть она меня ставит налево. Потом он типа, говорит, давай-ка вправо, братан, потому что у тебя позиция поменялась. Из-за того, что дебилы подлетали. 22 -1. Ну ты можешь здесь сатап стал сайт, который я скидывал. Я на нем ездил. Давай попробую. Green возьму give it to the game. Aston Martin B8 Lampa. Ебать там! <соценно> Нихуя себе! <соценно> <соценно> Ебать! О, вот это я, блять, ахуеда, блядь. А что ещё раз? Какого года был Маклара, э, этот? Астон, 19, если он самый последний, который. Ну да. Ебать, нахуй, прорыв, блядь. Блин, блядь. Тупо за один поворот, нахуй, блядь, там сколько, 7 вот. позиций. Блядь, 20 часов. Будет Так. В бимер не въебаться. Надо привыкнуть раскатать резину. Что, блять, чё-то вообще нихуя. Чё подойдут? Блять. Блять, астон, рулись. Пиздец, он что то не хочет нормально ехать. О, аудио там полетело по гравию. короче там ярик элипсис и артем скорее всего тоже будут участвовать О. ну там такой я думаю сильный состав по крайней мере элипсис очень хорошо едет элипсис да ярик уж меня немного наверное артем хз там, похоже, ситуация будет равная. Есть один хороший пилот и два средних. Спасибо за комплимент. Без негатива. Я же любя. Спасибо за комплимент. Я слабый. Бля, ⁇ баный насос. Да, ты попал в нашу команду. Команду придурков. Декила. уже не мои слова. Я, пожалуй, пойду отсюда. Да не присоединяйся, заеда. Так. Да не, я думал, что пойду куда нибудь Заниматься своими делами. Не знаю. Пример я Так себе. Филить. Возможно, или работать. Сейчас вот мозги сделал. Mm -hmm, да, я заметил, классный очень. Да, он прямо туда еще. А я буду сейчас. Как Скальфон... там? Можно прям походу установить? Можно что-то mm -hmm. И как вообще устанавливать эти сетапы? А, сетап в папку документов заходит. там есть папка с этапорской там папка с uh -huh. Там папка с машинами уже. Ну на тех, которые ты уже ездил, сохранился соответственно сетапы. И по Эээ... ходу игры можно, да, там, вкидывать спокойно. раз так, то да, я сохраню, понимаете, там, на 100 марте, чтобы осталась папка. АМРВ 8 Бантаж Ди Цидриано. Да. Вот. И там просто можно здесь тап скачать и просто туда закидать. Там сразу папка в стапах название названии трассы. Так, ну, загрузил. Давай-ка посмотрим. Убий мир, сейчас сожру, блядь. Да. Сука, не удалось так выйти. Сука, сожру, блядь. Абсолютно той же настройки, ничего не менял, там электронику или что нибудь Не, вообще ничего. Блять. Ч он делает, блять Он, блять паровоз нахуй. Какой. У вас Мартина смешные звук приключения перед дач. Ну, если так, тогда, да. Мало здесь вонты нурну. Как будто бьют, не знаю, по боксерской игрушек какой-то. Очень смешно. Думаю, я тебя не схаваю, я тебя не переиграю, блядь. ты ошибся. Случай грязный воздух, еще. Так, только там правда для Фера едет, сзади уже. Фера, я чувствую едет неплохо по темпу. Блядь, ну тут ты, ты, ты же не поедешь вот здесь, банько, блядь. Я понял, блядь, чел. Просто конченый, нахуй. В этой шикане лезть, блядь, это, нахуй, надо быть конченым, блядь, дебилом. Просто, блядь. Наход битый. На ёбаном биммере. Ну да, Фер едет, быстро. контакт небольшой был ходу блять теперь в бимер не уперся блять бимер просто блять так ху ⁇ проходит большую часть трассы блять сука теперь специально блокирует им траекторию за блять а. блять вот этот шпилька это пиздец столько калично прохожу я Как он проходит этот поворот, блядь, просто на внутренний нахуй поехал? Понимаю. Ладно, вот этот порядок не, не, нельзя сожрать. Футбольщик стартует сейчас смотреть. за заруба, конечно, у нас здесь потратил. Давайте О, не. Это вот это была ошибка. Бля. Пиздец, я очень много... Надо было дотормозить, блядь, я, короче, нихуя не дотормозил, блядь. Из-за сейчас, сейчас биммер уедет нас, я фер очень много подступил, блядь, из-за этого. Я 28 проехал, но, позже как мне в последний уровень страшно тормозить. Да, короче, хуело. Ладно, сейчас Фера начинает тут файтиться с бимером хотя пять минут. А такое начало охуенное было. Просто разум, блядь, кучу позиций. Я думаю, что Фера уже напрямую атаковать. Я понимаю. Там Бимер решил, блять нахуй. Файтис, пиздец, блять Короче, накатался я вас от курса Ну, скажу так, Астон Мартин пока выглядит как самая стабильная машина из всех представленных. Ну, она самая простая. В этом плане. Да, думаю, стабильная что, очень. Если мы хотим проехать как белые люди, так, э, не знаю, как не как.. Как дешевки нам стоит брать? Кажется. Ну, это да. Ну, я думаю, туда Астон будем брать. Да? Так, да как как ]antes. и половина народу на в гонке. Ну, да. Думаю, как бы. <пас> Блять, да сделать дебри, надо мне, короче, установить все-таки фото, попытаться. Оп, сдох, блин. Если это не сложно, то я и сам смог Ну, на край у нас есть дек. Заставим, так сказать. Дек это ничего не тот, который три месяца делал для <связано> Возможно, он. Возможно, он. <связано> хорошо, хорошо. Пряником ему заплатим и все. Нормально. Это, это не работа хе да есть еще не оснужки быстрее ехать. Так, а где там депрессии лежат знаешь? тоже хз Наверное, в папке игры где-то как обычно ебать так отключу руль ух ебать спас если чё команда Ерек планирует Ламбу Лексус или Мерс Угу. А учитывая, что Артема нет Мерса 20-го года. Это Эхос. Ну я думаю, там все равно Эллипсис Скажут, что на Афстане. А ч, уехать собрались? На Лежат с 6-часовой. Так, нет. Слышался на чем? В, в, в команде. А, на машине какой-то? Не, в команде вообще а, ну я Вархаммер и Я предлагал всем, но отвикнулись только человеческие были. Вархаммер и Иду. Ярик что-то написал, но на все. а Ильиса вообще на АГЦ, что сервере нет, я про него забыл. <сосы> ну да. Да, yeah, ну гонка, конечно, весело выталась. Старт, блять, всю гонку, файт, блять, за... за победу и драматическая развязочка, так сказать. Uh -huh. Я понял, что бимер решил сделать. Скорее всего, потому за свои ошибки он туда и развернулся, блять. блять это эта на бимере решила блять отомстить типа правда блять все равно он все только рейтинг запорол. езжай <coughs> фер эти обгонять не будут даже не считаю блять даже за нормальную победу тогда